Доброго времени суток, дамы и господа. Совсем недавно стартанул первый сезон дополнения Dragonflight. Разумеется, общий итем левел вещей поднялся. Теперь мы можем не фармить рарников, с которых падали 385 вещицы, теперь мы можем фармить мифик плюсы. И само собой, если у вас уже заранее был высокий гир, вы пошли в ключике повыше. И проходя 11 ключики, мы лутаем различные интересные вещицы, как эпики, так и расходуемый реагент выпал довольно-таки интересный У многих людей возник вопрос, что это вообще такое, для чего это нужно и стоит ли оно вообще того, вообще нужен ли этот предмет в целом Давайте постараюсь абсолютно на все эти вопросы сегодня ответить И я думаю, у вас вообще сложится полное понимание о том, что для чего это нужно, как это юзать и как полезно это можно использовать Начнем же что у нас получается? Как уже сказал ранее, мы проходим, например, 11-е ключики, без разницы, таймер, не таймер, мы получаем изначальное средоточие. Также, по-моему, убивая босса в героическом режиме, тоже падает изначальное средоточие. Насчет нормала, не знаю, мы убили 4 героя босса вчера, нормал, потом пойдем. Вот, с боссов в рейде тоже иногда падает, это изначальное средоточие. Что за реагент, что за предмет вообще, что за красивый такой синий шарик? Объединить 10 средоточия с сотней изначального хаоса, чтобы создать изначальный настой. Ну, тут немножко ошибка в локализации, немножко ошибка в переводе, не знаю даже в чем проблема. По факту этот предмет называется «первичный настой». И этот первичный настой немножко разгоняет уровень рецепта, рецепт становится сложнее, таким образом скрафтить пятый ранг становится да, тяжелее, но при этом мы можем получить вещицу от 395-го item -левела до 405-го, это реально круто, это замечательно, таким образом я себе уже сделал ожерелье и таким образом я себе уже сделал пояс. Стоит заметить, что вместе с первичным настоем тратится искра искусности А искра искусности, все-таки как-никак, это реагент редкий То есть мы получили их только пока что две Будем вылутывать искорку каждые две недели И потом с февраля, говорят, вообще они будут сыпаться как мусор Ну, посмотрим, что будет в феврале Дожить еще нужно до этого времени Первичный настой, как было сказано ранее, объединяется с искоркой Мы получаем мощную шмотку Таким образом, да, можно выгодно реализовать свои искры искусности Также, если вы ранее уже крафтили шмоточку с помощью искры искусности и Она у вас там 386 и там левела, 389 до хоть 382 с одноранговой вещицей То можно через заказ закинуть этот первичный настой И все будет в целом окей то есть вам выкрафтится шмотка высокого item-левела. Я вот могу по ИСа, например, крафтить. Частные заказы можете кидать на моего ДК, что-нибудь придумаем. Что еще сказать? Первичный настой можно получить и не ходя в какие-либо такие активности. Если мы откроем сводку драконьих островов, то увидим, что за 25 уровень драконьей экспедиции дают... Первичный настой, и тут прям очень хорошо все расписано, для чего именно он нужен. Также это можно увидеть у кентавров, аналогично. То есть еще до старта сезона я мог скрафтить такие вещицы. Вот, дальше у искарских клокаров это все идет на 30 уровне, на максимальной собственной известности. У союза вальдракина тоже на 30-й. У вас, собственно, происходит выбор, да, то есть либо вы выходите какие-то активности, чтобы выкрыть все высокие вещицы, ну, либо качаете известность. Надеюсь, вопросов станет меньше касательно этих изначальных средоточий, и уверен, вы реализуете их правильно. Всех вам благ, счастья, здоровья, не забывайте о ссылочках в описании, берегите ноги, мойте руки, до скорого!